Всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим еще один очень классный проект. Называется он PayCore. Это у нас будет очень интересная платежная система, которая состоит, строится на блокчейне. В принципе, самая актуальная наверное, тема заработка сейчас. Я в плане о том, что у нас будет мастернода и постмайнинг. Актуальнее сейчас ничего, наверное, нету. И проект довольно-таки свежий. В конце декабря они появились, поэтому решил сразу показать вам. Немножко подождал, пока у нас уже пошли продажи у ребят. И, в принципе, уже пошли первые э, дивиденды э, средств, которые вложили. Ну, так в принципе, что у нас за проект? Э, в принципе, это мы видим уже, что написано. Это решение для всех денежных операций, то есть это элементарные переводы. И опять же, какие могут быть здесь бонусы? В первую очередь, это минимальная комиссия. Здесь комиссия, насколько я понимаю, 0. Это все... Интернационально, в любой точке мира, любой человек абсолютно с любой стороны может пользоваться данной платформой, может переводить анонимно деньги, неважно вы физлицо, либо Юрда. Я, я условно говорю, то есть для бизнеса занимаетесь или в частных целях анонимно, быстро переводите средства непосредственно в цифровой валюте, там, биткоин, либо лайткоин, что вам удобно. Здесь мы видим описание идет онлайн-платежи, которые. Дадут вам анонимность для вашей криптовалюты, то есть у каждого свой расчет, его никто не видит, видите только вы, все очень быстро, удобно и анонимно, на этом делается акцент, потому что у каждого свои цели здесь. Не будем это просуждать как бы, здесь, что как может быть, но довольно-таки так понятно. Но здесь идет краткое описание вообще, что у нас, какой аспект идет а, платформ. У них нет внутреннего внешнего менеджера. То есть э, они рекомендуют не пользоваться у нас банками, еще чем-либо. Проще работать на блокчейне, работать э, с данной платформой. Здесь ну, по мне есть, у вас есть криптовалюта. Здесь и в больших довольно-таки суммах, чтобы это все было безопасно, проще воспользоваться, естественно, платформой, которая уже есть, которая проверенная, да, через которую уже переводилось довольно-таки много средств. Я думаю, любой счет нужным и, в принципе, так и поступит. Так, что мы видим? Да, ну мы видим то, что у нас предназначено больше для частных инвестиций, для бизнеса. Кстати, забыл помянуть, это очень важно. На самом деле проект, почему именно его рекомендуют, насколько они команда, скажем так, уже на рынке долго находится. У них они уже, наверное, объявили на своем сайте, что у них есть партнеры, партнеры довольно такие известные. Это был такой проект МИДАС. он, не знаю, произошел все ожидания до сих пор есть у них незнакомые сейчас вместе но там в принципе проекты очень глобальные и эвос это ребята партнеры то есть три проекта данные текущие которые мы сейчас рассматриваем и два которые я назвал это будут партнеры то есть они сейчас предыдущие два которые я сказал эвос они сейчас у нас есть на рынке и это в принципе будет третий проект который будет работать по партнерской программе вместе с ними это довольно-таки важно, чтобы вы понимали, может быть, кто с ними уже сталкивался и, соответственно, поймет о ком идет речь и зайдет сюда 100%. То есть мы видим, что они нам предоставляют, далее проекту анонимность, быстрый вывод средств, безопасность, очень быстрая транзакция и минимальная комиссия. Минимальная комиссия там вообще полностью бесплатная, насколько я знаю. То есть доступный способ конвертировать монету в наличку. Область мы видим по всему миру, просто работает перевод. Этапы у них стоят, что они планируют делать. Первый этап, второй, третий и так далее. То есть создание самого сервиса, который уже есть. Команда, формирование концепции, бизнес-модель, план развития, сам блокчейн, технический план. Это биржа, это релиз. Все это, в принципе, сейчас уже проходит, сам релиз. У них, в принципе, уже почти все запущено, и ребята, в принципе, уже свои средства вложили, проект, говоря, запустили, а видите, у них даже идет в планах то есть поиск инвестора. Это круто, потому что, на самом деле, идея неплохая, и среди тех, кто сейчас есть на рынке с похожими да, предложениями, я думаю, они выглядят немножко хуже, чем данный проект. Поэтому смотрите, думаю, будет вам интересно. Здесь мы видим спецификацию монеты. У нас идет, как я и говорил, мастернода и постмайнинг. Алгоритм Quark. Мастернода будет стоить тысячу монет. Это в районе полбиткоина. Пол ну и опять же награда идет, ну, довольно-таки неплохая. 75,25. Постмайнингом также можно заработать. Мы отсюда видим, да. Конечно, мастернода больше дает, ну со стака монет в принципе неплохо. Время блока минута, всего у нас будет 5000 монет, примайн тысяч в принципе нормально. Время стейка 6 часов. Слушайте, а постмайнинги здесь в принципе неплохо можно подняться. Даже если 100 долларов положите, через какое-то время уже будете получать, я не знаю, сколько нужно посчитать, я думаю, там меньше недели, деньги отобьете, так что в принципе интересно. По блокам видим у нас всю награду, можете посмотреть, почитать, Кому интересно, я сейчас не буду заниматься, все ссылки будут в описании обязательно. Здесь у них идет вопрос-ответ на самые часто заданные вопросы. Видим у нас кошельки под Windows, Linux, Mac, ссылки на GitHub, на Bitcoin Talk. Я также это все оставлю. В принципе, самые, как по мне, Cryptopia, CryptoBranch, самые ходовые обменники уже есть, можете посмотреть колеблется цена полтора доллара за монету это я говорю про поман нужно 100 например взять там 150 долларов я думаю это будет томаты и начала здесь у нас идет обратная связь почта можете прямо сразу написать сайта здесь поддержка ну, в принципе все очень доступно сайт очень классный все четко расписано что к чему можно зайти на дискорд группу я думаю это самое важное там связаться вам ответить на любой вопрос который нужен заходим на Сайт смотрим, что у нас здесь. А, так. У нас мастер-нода, мы видим, окупаемость идет на 25 дней, цена 1800 долларов, пол биткоина. Ну, немного, прям немало, но для такого проекта с такими партнерами довольно-таки известными, я думаю, это нормально. Здесь у нас все ссылочки на сайт, можем смотреть. У нас идет сейчас рост по проекту, прекрасный, именно прям взрыв. Если взлетать прямо сейчас, вообще будет. Самый хит. У нас огромный рой, огромный рой. По дням, я говорю, до месяца это нормально, в принципе. но уже мастер-нод 53. Так что, ребят, смотрите. В принципе, рекомендую однозначно этот проект. Мне очень нравится. Может быть, сам зайду, прикуплю монет. Пишите в комментарии, если кто-то зайдет. Ну, пишите мне лично на почту. Все, всем спасибо. Давайте, до скорой встречи. Всем профита. Всем пока.